Боинс здесь, братва. Ядерный рассветную заритуешь экрана, это значит, что мы продолжаем проходить годов мать уор. Назад. Опа. Понял. Осторожней. Ага, и хер заморозишь. Ну для меня удачно. Мг. Mm -hmm. Так иду и думаю, хуестрое. Да гномозавра тут немножко щ. На да ладно. Лучше помолчи. Юпть. Карусель, карусель, кто успел, тот присель, Сука. Кусает. Так, мне, вроде, ту дым надо. Ага, то есть это... Ника, арка мелкий. уии, поехали! Второй каменюка есть. Бада да бум Чичоух, чичоух. В душе Видим озеро. А змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Так, что-то нас раскачивает. Я что-то хоть понял. Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Ух ты, браузер! Ух ты, жепт! Пом. Так, вроде настучали. Фух. Фу. А, качелики, блин, я думал. Так, так, так, вот только этой хуйни не хватало. А ты хороший пасанчик. Теперь стало радостнее. Я понял, надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Полезли далее. Не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. На нах. Становится светлее, как и... Я... Погляжу. Блять, опять. Домой! у Ты где? хуя струя, вот это он раздает в прыжке. Так, надо опять попихать. Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Почти на вершине, нас теперь ничто, а? спокойно, мальчик, держись за мной, нихуя себе, Вперёд! ох, епать. Ай-яй, -я. больно, да, зверюга. Цап-царап, сучка. Хуе, электрозверь. Что ты делаешь? Готовься! Ох ты шипть! Вот это... Ого! Что это? Я душе не грею, что это было, но это было ну, очень весело. смола и в ней таится сила а -а -а. поверить не могу мы бились с драконом я метил в глаза но не мог устоять ровно а драконы тут живут а когда они тут поселились когда великаны ушли или они ушли из-за дракона? мальчик в горах тяжелее дышать болтай поменьше вопросы потом ты О, там А это что там забыла Чучело. короткое? Ну ладно, пошли. Еще один дракен, что ли? Стой, сын. Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Mm -hmm. Ага, типа я пойду налево, ты пойдешь направо, да? Слэу right. На нахуй хе хе если <свят> и <У -ху! Быстрее. свят> Ой-ой-ой. Ох -ой -ой. ох ох, как это было? Да блехать. Вот, сучка. Так, надо съебаться чуть-чуть поодаль. А то меня сейчас как накроет, блядь, с ударной волной, а? Че, курочка? Кукцы отгрызают, да? Блядь, надо по съему по съёму, по съему по Ах ты, сука, чуть-чуть не успел. Блять, блядь, блядь. Чем же в тебя кинуть-то, сука? Не ту пальто. Ой. куснула. Нас... Не в этом дело. А в чём же, сука? А, то есть, когда он заведется? Бум, нахуй! Ох ты падла! ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Я так чувствую, эта хуйня меня сейчас уберет. Блядь, что я делаю? Да что-то... Так, электричка пошла. Так, заряжай. Так. Так. Ч ⁇ он получил там на его или я не понял? Сука, он еще и корректирует наводку. Блять, охелюнуться-то а нечем. Ты же епть. Мальчик, ты цел! Да. Я знаю, что делать. Готовься опустить кран по моей команде. Мне все равно, будь готов. Так, надо от лап подальше съебаться. Блять, все-таки... Спел. Так. А, кристаллы, походу, подъехали. Так, мне известно, сколько этот батл продлится. Но драку уже хреново. Ой-ой-ой-ой-ой. у у у у ой у у у у у у у у у у а? Со времен великого истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь, вы меня спасли. Mm -hmm. За это положена награда. Что это? Это стрелы сомелы. Примей, чем луч солнца, баланс идеальный. Oh. Спасибо. Так, ладно, погоди. Фу, не то. Мы... Говорили с моим братом. Да, сказал, ты утратил талант. Хм. О, и что я себе любец? Нет. А еще, что мне важнее красота, О, нет. Чем качество, что я напыщенный? Нет. И надменный, суетливый. Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. А? Рыба-то откуда? У меня нет на это времени. Нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Стой. Погоди, погоди, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Ну ща оторвём вообще понты. злый коридор у него вхлебали ну да я это трогать не буду просто подержи его а теперь проведи по тетиве лука своего сына сделай милость Атрой, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там. Шоковые стрелы. Вот так. А Стрела вот... Самил, я кажется, узнал ссылочку. Убрался. Ну, молодец. Не то, чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы, ни в коем случае. Главное... Так, чё там по улучшениям? Сук. Да, юноша. Может, что-нибудь еще? Двенадцать восемьсот говоришь, блядь, я хотел еще кое-что тебе сказать. Момент, да, да, заходите, набери добра побольше и тогда мы что-нибудь сделаем ну что ж на этом нам наверное придется свернуться, потому что я серию и так подзатянул спасибо всем, кто присутствовал Лойс, пиписька и до свидания Адиос, братва